Захотел скачать я мод, но не получается Вот такой я обормот, с кем же не случается Та-дам! Ну что ж, всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает исследовать фарминг Симулятор 22 и знакомить тебя с самыми актуальными модами по этой игре. Ну и в данном же выпуске речь пойдет о таких интересных двух модах, которые добавят немножечко реализма в твой э, геймплей. Это мод на реалистичную сцепку каких-нибудь приспособлений и устройств, а также идеально дополняющий этот мод, мод на более реалистичные звуки, присоединения и отсоединения шланга.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 Ручная э, сцепка и правильные клавиши для ее использования, которые назначены игрой по умолчанию. Ну что ж, садимся мы, например, в любой трактор, да, и давайте подъедем к какому-нибудь навесному устройству. Пускай это будет вот этот вот э, культиватор, да, или же каток, который мы сейчас постараемся повесить спереди нашего э, трактора. Как видишь, основная фишка данного мода, что у тебя автоматически нет присоединения. Да-да-да, забудь про него, теперь все ты будешь делать ручками. Этот, конечно же, мод подойдет не всякому И те, кто привык играть более лайтовенько, да, более аркадно а, Тем, конечно же, он не понравится Ну а те игроки, которые любят по хардкору играть в FS-очку, Те, конечно же, заценят этот мод Смотри, здесь из трактора мы не видим И по стандарту на кнопочку Q Мы пытаемся что-то сделать, да, присоединить Но у нас присоединения никакого не происходит И, как видишь, подсказочки для присоединения вот этого устройства у нас а, нет А все потому, что, ребятки, мод у нас все дело фиксируется и для того, чтобы нам теперь присоединить, нам необходимо подойти вот так вот, да, вот сюда вот спереди поближе и нажать на кнопочку Q. Мало того, что мы просто-напросто сейчас присо присоединили это устройство, также нам нужно еще и подключить вал для того, чтобы у нас устройство вращалось. Да-да-да, иначе, смотри, я сейчас тебе продемонстрирую. Обычно, когда мы присоединяем и нажимаем на кнопочку B, давай сначала поднимем, нажимаем на кнопочку B, а у нас ничего не происходит. Вот там внутри у нас культивационные вот эти штуковины, они не крутятся, к сожалению, ничего не происходит да все потому что ты забыл подсоединить вал для того чтобы подсоединить вал тебе можно знаешь воспользоваться подсказочкой она вот здесь есть на f1 а, тебе нужно нажать на кнопочку а, z и вот таким образом да вот смотри сейчас у нас все произошло таким образом теперь мы сможем запустить наш культиватор видишь там штуковины внутри зав завращались а это значит мы все сделали а, правильно это первый момент. По поводу того, как отцепить это устройство, я тебе скажу сразу же, что все ровно так же, но наоборот. У тебя не получится отцепить устройство сразу, пока у тебя прикручен вот этот вот вал. Сколько бы мы ни сжимали на кнопочку Q, не так все быстро. Для начала нужно отцепить вот этот вот вал. Раз. А после этого нужно еще и опустить это устройство, просто так мы его уронить на землю не можем, да, не позволяет, видишь, нам а, мод. Поэтому необходимо будет залезть в трактор, а лучше преждевременно сразу же из трактора сначала опустить устройство, после этого выходим и вуаля, друзья, мы отсыпаем этот культиватор. Помимо вала и устройства до да, самого, у нас еще есть подключаемые шланги, которые тоже нужно не забывать подключать. Давайте попробуем подъехать вот к этой вот штуковине. Да, я не, я не знаю, ребят, если честно, в терминологии не силен, как эта правильная штука называется, но какой-то культивационный каток, сейлка ли, или что-то в этом э, роде. Короче, та же, ребят, схема. Сначала нажимаем на Q, то есть мы прицепляем устройство. После этого мы зажимаем на Z и здесь нужно немножко подержать клавишу Z, потому что шланги, точнее вот эти вот право Водочки всякие, в том числе и шланги У нас подключаются, когда мы долго Держим на буковку Z Если мы быстро нажмем, смотрите, ничего не происходит Нужно именно нажать и поддержать Кстати, в подсказочках тоже у нас указано, что нам нужно удерживать, чтобы отсоединить или же присоединить шланги. И все, друзья, после этого наше с вами устройство будет полноценно работать. Как мы видим, у него вала мощности дополнительного нет, поэтому ну, поэтому его подключать не обязательно. А те устройства, у которых он будет, конечно же, нужно будет таким же образом через Z еще дополнительно и подключить. Это, ребят, что касательно мода про а, ручную сцепку. Теперь давай все-таки посмотрим на мод, который я тебе раньше озвучивал. Это мод вот у нас на реалистичные э, звуки отсоединяемых шлангов. Они, кстати говоря, работают не везде, не только на тех устройствах, где реально подается какое-нибудь давление. Типа вот, например, телек, у которых давление нужно там для, не знаю, э, регулировки работы тормозов, скорее всего, и на многое другое. Вот здесь у нас, в принципе, должно работать. Давай попробуем сейчас подцепить вот эту вот тележечку и проверим. Так, сначала также мы, значит, нажимаем, подцепляем, все нормально. И давайте, ребятки, пришла очередь шлангов. Слушайте внимательно. Слышите, да, этот интересный звук? Да, такого оригинальной версии, конечно же, нет. И спасибо большое мододелам, что привносит немножечко реализму. Это ой, как здорово добавляет, друзья, реализму. Мне прям вообще нравится этот дополнительный мод. Просто-напросто респектус и уважуха тем ребятам, кто додумывается до такого и делает игру реально реалистичней намного. Да-да-да, мне, если честно, нравится, да. И он очень сильно добавляет вот этот вот мод на реалистичные звуки, а вот этот вот мод на ручную сцепку. Итак, а на сегодня это пока что все моды, про которые я хотел тебе рассказать. Пиши, пожалуйста, в комментариях, нравятся они тебе или же нет. Также напиши укажи про те моды, с которыми привык играть ты. Естественно, чтобы они были только лишь топовыми, потому что топ, только топ моды у меня в обзорчике обычно попадают. Напоминаю, что все ссылочки на сам ресурс и на скачивание этих модификаций есть в описании под данным видео. Переходи, скачивай все специально для тебя и для твоего удобства. Братишка, Коскорич уже подготовил. Ну что ж, а ты продолжай дальше играть только в самые крутые топовые игры. Приятного тебе геймплей еще обязательно услышимся и увидимся продолжение следует конечно же